Приветики. Ну что, будем днем. Я знаю, что я некоторое время назад прошел другой выпуск необычной истории обычных вещей. Но я не мог никогда пройти этого праздника, День Святого Валентина Сегодня 11 так сказать, февраля. Так что мой коллег-бальчик рассказал историю обычных вещи которые сегодня но ну, я праздника так сказать это спецвыпуск дополнительный праздничный день святого Валентина Зачитаю. праздника то, 14 я да? по время многих жителей именно выживается семьи Валентина очередной а ну, этот сейчас Время. В общем, день Святого Валентина это День всех влюбленных праздник. связано с Купом и с Валентином, который влюбился. Ну, во, во Франции там в одну ну женщину потом признался в ее любви. Так что, ну, что сказать, Святой Любовь праздники у всех влюбленными, потому что очень хорошая, хорошее. Очень, очень, когда всех влюбленных. Короче, там, и там, этот праздник очень, Отличается каждый 14 февраля когда несколько влюбленных все ходят и с лукупилонами, ну, э, валентинками, этими сердечками, всякими связано, так сказать, побочки и понятно признаваться в любви, если у кого-то. Потому что в школе там подружки так или иначе в автюр ну, признаваться в автюр в в этот день все признаются в две. к сожалению, хотя бы музыку включить в не могу чертовы авторский барабан так что что могу сюда Валентинка символ праздника Открыть Валентинки это а сердечко в качестве символики. Ну, современно в настоящее время, там ссылки в Мефлоге, в, в общем, праздник России отмечается и Европе тоже. А Они топадарки сделаны своими руками, все делают. так что, если у кого-то сегодня любимый, поставьте, пожалуйста, если две парочки любите и помогайте друг другу, чем то не было. Так что надеюсь вам все понравится. Если честно, была у меня, так сказать, в рамках этого видео была любовь, но как сказать, не пышно насти была. Ну, не вышло ничего. Так что всем желаю. Кто смотрит это видео, любите свой любовь и достигнуть настоящую, да, настоящую любовь. Они а по переписке, не за никадры, за любовь я не, не купишь. Ну и так далее. Так что всех поздравляю с, с праздником. Основной выпуск необычных старых, обычных вещей. Подскака вот здесь или вот здесь. У вас появится сейчас на экране. Сейчас и еще здесь. То, что поздравляю всех с днем, с днем этим праздником, Славие. и в обществе все любят. В Европе очень его празднует и, в общем, желаю вам найти настоящую любовь. А праздник продолжается. Короче, с праздником вас всех желаю. И пожалуй, все-таки включу, если это получится. Если что, переспешу без песни. Не получилось. Увы. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Еще раз праздника. Не вышло с песенкой.